не последнее было фаркрай из гоу опять реклама сейчас будет 18. вот так и резко вверх нам надо развивать билборд сделан <свят> <свят> что он балансирует что балансирует он поймел дзен какой дзен я выйти не могу Ааа! Ааа, ло, я думал мы А через вылез, что ли? Постоянный Иии, Ура! ура! Ты внутри, ты внутри? Нет, конечно, я здесь. Сзади. И остались около меня, вот тут. Поставь аккуратный самолет. Это Far Cry это не аккуратно. Вась, Аккуратно. Вот здесь, как, где как, я... Дал выпскивать, подожди, подожди, вот подожди, подожди. Вот тут, вот тут я. Что я ты делаешь? Я пытаюсь, я пытаюсь, я пытаюсь, я пытаюсь. Я не могу ты, понять, ты, почему ты не бочку делаешь... Потому что ты высоко над землей, блядь, ты думаешь, что ты делаешь? Просто одной из них... Ну, це, не надо сейчас. Ты слишком сильно замедлился. Успокойся, что ты делаешь? Ты слишком сильно замедлился. Вась. ты слишком сильно замедлился. Ты слишком сильно замедлился. Настя, это плохо, это очень плохо. Это даже для меня! Это даже для меня очень! Очень плохо! Это самый медленный самолет в жизни, который я видел. Вот! Вот! Уже лучше! Уже лучше! Нет, это мой будет мой взлет. Собственно, поздравляю, что не будет, ты, блядь, не ракета, придурок! Ты не взлетишь, я тебе говорю! Что? Да ладно, взлети! так вот вот не надо, убери а еще у нас С-4 стоит на нашем самолете не может этого быть С-4? а зачем оно? хочешь проверить? а да, зачем оно? смотри, смотри, смотри давай, давай, давай, давай Вась ну пизда а, нет, там не пизда, все в порядке Вась. Или пизда. Я сделал. Боба. Нам бы полечиться. Потому я и искры были такие. Поправлю. Вот и невозможно, ладно. Интересно. Не, я, наверное, не буду этого делать. Или буду. Как думаешь, не стоит пробовать, Спасибо. что будет, если я сделал вот так? Давай. Ебать, если выпищешь меня потушил. Господи, у меня просто у меня все! Покос Прово Жак тут и в этой вас карте вас моего раз не раз было раз. Эту игру походу Заташит <сих> <сих> <сих> <сих> Хорош Чёрт, шёрт нашёл Би? Это Би? Этот дробовик, я тебе советую его просто. Давай, я сказал, что он хорошо управляет, пиздуй его. Он бешеный, он такой рейндж выдает. Я вот не понимаю этого прикола. Он как будто стреляет одной такой кучей большой и очень болезненной. Вася, я сегодня так в туалет сходил, чтобы ты понимал. Поехали, поехали, да, да, да, да, да, да, да, да, да, поехали. Ладно, хочешь красиво, хочешь очень красиво, бля, очень красиво. чистая, это пизда, бля. Первый, чисто. Кому член отсосать? Там слишком много! А слушай, ты что? ты что? ты сказал, придурок! Ты сказал, кому член отсосать! Вышел из дома! Ты ничего не перепутал, видишь? Поехали! Что?! а Что? Парам Вот Ты это видел, нет? О, дуэль Бизона и Рейси. На кого ты ставишь? Я, я на себя. Я выиграл. Самое главное, я не понял, не взрывай машины. Соберем все вместе и И взорвем одним разом? Ебать. Одним разом, просто максимум. Тогда я даже пожертвую нашим машину. Что делаешь? Ебать. Поберегись. Нормально, это, это даже искусство с какой-то стороны. Вот, что, что, что, что что то происходит здесь сейчас не, не очень. Это похоже на симпозиум автоботов. Симпозиум автоботы. Иди сюда, Кстати, Да, похоже на бамбл. Оптимус Прайм дрочит, походу кому-то. Что-то с колесом у него. Мне как-то волнительно, очень не знаю почему. Сейчас мне надо отключить худ, во-первых. И тебе советую также сделать. Для красоты момент. Ну хотя ладно, давай. Кинематографично понимаешь. Вася, вот тачка, еще одна. У меня кончится патроны, вас не могу, не могу, а он сам приехал. Это я, вообще-то. А, это ты, блять, без двое. Защити. Она скиду, она сду, спокойно, я сдуву. Ебашим? Заживай нахуй это говно. Смиздец. <зыв> <зыв> я хочу самолет. Просто возьми его потом, когда найдем пушку поменяемся. А вот. Да у, дожди, у него реально там ошибка вылетела такая или это тупо для эффекта он сделал. подожди <сих> <зыв> Так, <зыв> хорошо, <зыв> хорошо. <зыв> На <надо> минуту. Магазин. <зыв> а а Опона типа, а, а то нету. Ну, я не знаю. Лазер, давай, лучше смотрите, лазер. Стой, стой, стой, стой, кай, даун, кай. куда ты? Куда ты? Подожди! Он дебил, что ли? Вася его Оптимус прайм по курсу прямо. Вася, хочу оптимус прайма. Какой нахрен. А, вот понял. этот. Дася у него РПГ. Да, тебе не показалось. Так залез, тут же его подорвали. Ты что, гонишь? Не пробил его. Как я не попадаю! Пока есть а Мида. Мы... мид, да? Мид, да. А прям, прям пикнем вот так вот. Береги на близкий, пройди вдоль стеркви, левой. Лев... Это не так не пикается. Вася, он как? забежал на шорт! Я не могу, Вася, эта игра ублюдская. Я не хочу, никогда в жизни ДАР больше не запущу. Мне похуй, что ты не хочешь играть на такие Я буду играть только все кроме Даста. Бась, нахуй он кидает эту филашку, бля! Нахуя он меня кидает, бля! Да <с> ты бля! Кстати, Игорь посмел сказать, что даст говно. Красава. Да. Еще. Да. Только даст запустил, да, в итоге. Да, мы сейчас сыграем. Она уж никто не знает, знает других арт. Ты не сказал... Игорь сказал, что, Игорь сказал, что даст говно. Я думаю, нахуя и кому он даст говно? Так. Даня? О чем Даня? у вас вообще? Даня, у меня к так. тебе срочное дело. Не могут ты что? выбрать ствол? выбери пушку С ствол зачем у меня же есть ну Фиколики. какая разница но ну, выбери ствол я просто хочу чтобы ты выбрал ствол так подожди ты что делаешь рекламу warндер ты Даня, выбери ствол, тебе тяжело, что ли? Ну, выбери а? ствол, ёбанара, какая разница? Я не хочу выбирать ствол, я не хочу рекламу Вартанда. Да мало ли что ты хочешь, Захочу прям здесь я суну, понял, бля? С выходом глобального обновления хозяина, стал самой масштабной военной игрой. Отныне абсолютно всем доступны не только танки и самолеты, но также флот и вертолеты. Подрывай корму врагам торпедами, избивай и орудий. Также ты можешь кастомизировать... ...друзьями и получай... За нет денег нету. У меня же здесь куча пушек, ура! Я любую, выбираю револьвер. Пизда тебе. Восемь пуль мне хватит. Подери меня. Просто сядь, только не с дима, что? Там люди что-то на нас. Я не могу понять, где перед, где зад. Сарпаге по тебе стреляют. У меня, по-моему, чего-то нету. <coughs> у тебя нет мозгов. Сядь здесь рядом. Вась, у тебя всего хватает сядь просто здесь. Вась, ты в лес заезжаешь. Не умеет он Всё, садиться. Не, не говори, что он сцена. застрял. Ладно, отойди чуть-чуть, я чуточку сбоку взорву РПГ. Слишком сильно сбоку. Чуть ближе нужно. И минус Слишком самолет. Я хочу залезть в него Я без разницы. О, стой. Что это за лазер в игре? Погоди. Почему он еще летит? А что? Не почему он летит на меня? Вас, почему он летит на меня? Друзья, всем -та -та! спасибо за просмотр. Надеюсь, вы так же, как и я, тоже ждали Far Cry. Только зайдя в него снова, я понял, насколько же сильно я по нему соскучился. Если вам нравится Far Cry в моих роликах, то не забывайте поставить лайк, я буду на это обращать внимание, и если я увижу, что людям заходят, то будут чаще его пилить. Ладно, с этим разобрались, поехали далее. Ответов на вопросы сегодня не будет, просто потому, что я не нашел реально интересных вопросов. Все довольно типичное, или то, на что я уже отвечал. Поэтому ответы на вопросы будут в следующем ролике, конечно, при условии, что я их найду. И также хочу сказать огромное спасибо всем тем, кто посетил нашу музыкальную группу. Честно говоря, мы совсем не ожидали Ваша таких положительных группа? отзывов. Думали, будет больше критики, больше тех, кто не поймет, но оказалось, что все совсем наоборот. Короче, огромное спасибо. Ссылку на эту группу, соответственно, ВК я оставлю в описании. Она теперь будет там всегда. Заходите, слушайте. Надеюсь, вам понравится. И на этом, друзья, сегодня все. Всем пока и огромное спасибо. Что это за группа у него такая? Джохан и годэм. А, тут только треки, да? Тут нету видео.